Что-то быстро время стало бежать. За секунду пытаюсь день удержать он из рук. Выскользает веселым ужом, превращается в вечера а тот как ножом, разрезает сутки на яфе на сны. Ковокольный звон слышен плески волны. Древний град когда-то под воду ушел. Люди жили в нем, там теперь хорошо. Город древний под водой Свою жизнь живет Для всех а Непонятной И только я туда Имею свободный Вход и выход Обратно Я иду по улице, что под водой Отгоняю медуз, спешу навстречу с тобой Нынче летом особенно Много медуз Возле старого барка упал сухогруз, Из людей к нам никто не попал, всех спасли. Люди думают, что под водой нет земли. Город древний под водой Своей жизнью живет для всех, а не И только я туда имею свободный вход и выход. Обратно. Я чуть-чуть опоздала, но ты подождал. А вот город подводный уже исчезал. Я смотрела, как мир наш смывает волна. И старалась не делать из мухи слона. Каждый в нашем мире к разлукам готов. До свидания, милый. До новых снов. Город древний под водой своей жизнью живет для всех, Непонятной, И только я туда имею свободный вход и выход. Обратно и выход.